Как правильно снять размеры для расчета стоимости оконного обрамления. На примере одного из наших объектов мы разберем, какие размеры нужны для расчета декора и как их самостоятельно снять. Сделать это достаточно просто, никаких специальных навыков или инструментов не потребуется. Итак, вам понадобятся бумага, карандаш и рулетка, обычная или лазерная. Первое, что необходимо сделать, это схематичный набросок стороны дома с окнами, где необходимо обрамление. Далее нужно замерить высоту и ширину каждого проема. Замерьте расстояние от каждого края окна до ближайших объектов. Это могут быть другой проем, угол дома, фундамент или свес кровли. Такие размеры необходимо снять для каждого из окон. Габариты оконных проемов можно снимать не только снаружи дома, но и изнутри помещения. После того, как все проемы будут обмерены и привязаны, сделайте фотографию фасада анфас. Повторите все шаги на других сторонах фасада, где будет декор. После замеров у вас получатся схематичные планы фасадов и фотографии, на основе которых специалисты нашей компании подберут декор и сделают расчет стоимости оконного обрамления.